В этом городе просто я иду по улице вперед. Почему же здесь так холодно? Ты молчишь и Яндекс справок не дает. Почему в огромном городе? И просто я иду вперед, Почему ты молчишь? Ты так долго молчишь. Поровну. Все дела и этот трэш из новостей Ты молчишь и мне так холодно Как жестоко ты молчишь из всех сетей Десять баллов в этом городе все стоит и надрывается метель Я иду к тебе разобранный Вними меня, оффлайн так теплей Я сдаюсь, я устал, пойми Восемь суток не спал, почти Это я был не прав, прости Только не молчи Только ты не молчи Десять баллов в этом городе все стоит, наверное, скоро Новый год Я приду к тебе разобранный Ты прости меня, и все пройдет Почему ты молчишь? Ты так долго молчишь